Привет. Пейзажи такие. Держался не Всем привет. 7:57 утра. Карантин. Все отдыхают. Дом сидят. Соблюдаем режим. Здесь тоже никого нет. Я один. Природит хрен, пока хрен пока еще не занесли. Все нормально. Сейчас посидим, кастеричок, пождем чеху, попьем. План там есть свои чуть-чуть местечко. Так как получится. Так поводка конечно, чудесная. Солнышко пробивается. Возможно, будет. Птички поют. Красота. Кручки вон идут. Везде он по бокам корень, везде вода снег, хотя не был, ну тут место такое, болотистое. Так что, будем просто сложаться природой. Подлеск зашел, там ручей еще был, переходил в брод, с балки поврюнул. Ну идем, конечно, тяжко вот такой вот такой мелкий подлеск, все конечно, очень тяжело по нему идти. Здесь еще чуть поменьше километра вот на месте. Говорит, шел по лесу, вдруг увел дерево. Все увели, по-моему, называется. На рост вот так вот на березке. Нехилый такой совсем. Помню, даже толще, чем сама березка. И березка живая. Огромный. Идем дальше. Начинаем разбираться тихонечко. Он сделал. Козел так называемый. Дрова пилить. О. Потихонечку. Обосновываемся. Сижу. Обедаю. Сальцован хлебушку, картошечку дружать расположился стерчек вот гора с картошечка угли угле есть что тут делать лавочка навес естественно ну, тут расположение такое не чуть-чуть не столько еще одно местечко на всякий случай случай гостей вот этого я доделал. Сейчас стоит устойчиво. Филить можно прям нормально верить. Все, чуть вокруг, чуть гремит. есть тут ездит. ездил по дороге. Чезет какой-то, чуть-чуть слишком громкий. А так ничего. Отсолнышком вышел. Красота. Сейчас еще часочком. Другой. Вот, я требую продолжение банкета. Картошку надо еще сделать, не ждет картошку. Делаю такие вот вкусняшки, картошечку, сало, вообще пахнет даже вкусно. Посмотрим, что будет. Вот уже чуть-чуть понаделал и вот, лежа. Забрым. Продумайте. Всем пока.